Всем привет, с вами проект Походили Это концерт прекрасный конец Брэ! Это концерт конец прекрасной эпохи Проект Походили Супер все <звучит> Надо меньше ложать. Надеюсь, что вы занимаетесь чем-то одним Наверное, вокалом Нет, Нет, моё моё вокал. Вокал. А, Танцы, театр, началка Какие еще достижения? Все, все, все пожалуй. Дочь родителей, студентка первого курса. Да, все. все. Девочка. Девочка. Жительница планеты Земля. Да. Хорошее достижение тебе скажу, не каждый может этим похвастаться. Есть ли у тебя какое-то воспоминание, которое характеризует 90-е? Да, конечно, когда первого леденец-петушок попробовал убивает насколько ты уже убита искусством а, вот есть металлический гриф можно проходи. можно и он прилетает тебе вот так вот да. вот так вы подруги времени что не видно что ли подруги времени давай я расскажу тебе воспоминания из 90-х, вот прям отвечаю, но ну, прямо из 90-х. Это был 99-й год, я ходил в детский садик, мне было 5 лет. Однажды меня попросили передать куличик из песка в, из одной беседки в другую, знаешь, в детском саде такие беседки. Вот. И я не донес, было 20 метров между беседками, и я не донес, я запнулся, это была первая трагедия в моей жизни. В какие игры ты играла в 90-е годы? Я играла в... В... в черный плащ и кубики. Но больше всего я любила книги. Давай, давай ты покажешь черный плащ, у тебя как бы плащ уже с собой. Давай, ты черный плащ. Давай. Я шпинат, застрявший у вас между зубов. Я черный плащ. да Как будто в метро, да? В московском метро 80-х годов, да? Заходи, Костя. Все, все, все, все, закрываем. Все, давайте раздеваться, что ли, да? Давай, <соцентричный голос> Шарка! Ты же раздета, я <соцентричный голос> уже... еще У меня вот дети выступают, мои вокалистки. <соцентричный голос> да, вот, знаешь... Шутка про уже я уже старенькая, просто, и вот у меня детишки вот есть маленькие. Как дочка-то зовут? Я не помню. Так, ну ты, я смотрю, какой-то никакой. Ну, это мое обычное состояние вообще. Так, ну давай. Ты. 90-е, как тебе? 80-е, может быть? 90-е это Опа. прежде всего э, то время, когда я родился. Я помню, было все очень. Очень э, тяжело. Знаете, шахта пьяная в Ленинске-Кузнецком платили, знаете чем? Водкой. Просто проходчик работает месяц, там ходит в противогазы, там уже никакого возвращается. Говорит, дай денег. Ему говорят, есть лучше. Вот, водка. Какой у тебя шахтерский стаж, опыт? Вот, к счастью, никакого. Владимирский центральный ветер север. Не, на самом деле ребята молодцы. В... Как минимум они э, не упали в грязь лицом. За... Ну... Uh, no. Я так довольна, я так рада, я чуть нету, я прям вообще... <плак> я это, я <плак> плакать не буду, <плак> <плак> но <плак> я хотела. Все ли в точности показали? Ну, похоже, похоже, <плак> да. <плак> да моя дочь понравилась, Скажи, как... я обалдел Обалдем. просто, что она так да, артистка еще... <плак> Шторы! Плюс... Руки, портнихи Равно. Бордовый пиндежак. Батя! Бать! Батя! Батя! Батя! Батя! Черепаха! Бать! Бать! Бать! Бать! Бать! Каково быть отцом э, своего отца? Ш -ш -ш -ш -ш что? Ну, Бат! Был... Я не был отцом своего отца, я был а, отцом своего а, однокурсника. Это странно тоже, но как бы... Мать! мать! Мать! Мать вышла Или из здесь, здания! Вот. <с boxes> мать выгнали! Мать, бомби мать! Бом-бом-бо! Это куранты! Бом-бом-бо! Мать! Я криво сделала? А вдруг у меня теперь вырастут настоящие? Я же типа депиляцию сделала! Сектор прис. На барабан. Сейчас я усы на палец намотаю. Ой. Ребят, я призываю всех и каждого. Пожалуйста, читайте хотя бы по буковке, хотя бы по слову в день. Читайте. Хочешь почитать? С вами был проект Походили. Мы посмотрели замечательный концерт под названием «Конец прекрасной эпохи». Вот, был бы я, наверное, старым, я бы, наверное, слезу пустил, вот. С вами был проект «Походили», подписывайтесь на нас в замечательных социальных сетях, которые были придуманы в нулевых годах, вот, и будете проходить мимо. Не проходите. А, блин, я думал, скидываю там уже. Вот. О, вот это спецэффекты.